Если в основе того, кем вы являетесь, лежит неподвижность, танец жизни становится абсолютно беззаботным. Только при наличии устойчивого фундамента вы можете позволить себе изобилие всего существования. Благодаря внутренней устойчивости и сбалансированности вы сможете жить бурной и наполненной жизнью с чувством абсолютной вовлеченности и любви, потому что у вас не будет страха неудачи. Укорените в себе эту стабильность в Махашваратри, не окаменелость, а неподвижность. Неподвижность означает отсутствие движения. Это лучшая основа, Любого фундамента на